Все мы прекрасно знаем, что вся медицина, все больницы они коррумпированы. Это ни для кого не секрет, мы все об этом знаем. А также мы знаем, и это знают сами врачи, что они не могут исцелять, но Бог руками врачей может исцелить человека. И это единичный случай, Бог это делает по своей милости, а также по молитвам святых или по молитве матери, а как мы знаем молитва матери это невероятной силы молитва. Что же могут сделать для вас врачи и больница? Они могут выписать вам рецепт, они могут назначить вам какие-то лекарства за деньги, которые вас не смогут исцелить, но которые только будут залечивать ваши раны, но саму проблему они не решают. А также они могут вас завернуть в красивую подарочную обертку и отправить вас в ад. Это все, что они могут сделать для вас. Церковь нашего Господа и Иисуса Христа мы никак не можем сравнивать с больницей. А кого мы можем сравнить с больницей? С больницей мы можем сравнить лишь мирские, блудящие с этим миром, церкви антихриста. Они тоже все коррумпированы. Они тоже не могут вас исцелить. Они тоже выписывают вам рецепты и лекарства за деньги. Они тоже заворачивают вас в красивую подарочную обертку и отправляют вас в ад. С чем же мы можем сравнить церковь нашего Господа и Иисуса Христа? Ее можно сравнить только с чистой и непорочной девственной невестой, которая ждет своего жениха, которая хранит себя в чистоте и святости, которая не блудит с этим миром, которая не блудит с иными богами, которая не грешит но которая чиста, свята и непорочна. Вот с чем мы можем сравнить церковь нашего Господа Иисуса Христа, но не с больницей. Когда так называемые христиане говорят, что их церковь это больница, то тем самым они сами себя выдают, что они часть антихриста, что они всего лишь могут выписать вам рецепт за деньги и отправить вас в ад. Они только усыпляют людей, они только залечивают их раны. Но они не могут исцелять, не могут. Поэтому они и являются частью Антихриста, частью этой блудной системы. А кому бы хотел принадлежать ты к чистой и непорочной девственной невесте? Или ты хочешь принадлежать к этой больнице, которая ничего не может сделать, а только за деньги отправить вас в ад, и решать тебе, да благословит вас. Господь наш, Иисус.